импровизация иногда послушав вас александр получив дозу скажем так <смех> скажем так обсуждение других блогеров перестаю смотреть однако послушаю ваш анализ исчезнувший вспомнил почему и для чего на вас подписан я не вою с блогерами я вою с ложью вот есть допустим информационный мрак зоны информационного мрака да есть есть вот те кто его расширяет и эту зону мрака мне это не нравится мне не нравится мрак информационный мрак ложь в виде вульгарно понятой этологии курильщика удобной для каких-то отдельных личностей которые на этом делают себе имя вводя в заблуждение меня и других людей мне это не нравится когда меня пытаются надурить. Я против. Насчет пое э, поехавшей, исчезнувший ну, в общем, поехавший да, там же как перевод, гоно это, типа, второй смысл, исчезнувшая, как бы на сленге, я так понимаю, махровый рассказывал Поехавшая, да? Поехавшая. Ну, я бы назвал этот фильм, как вернуть бывшую. Там минимум двое, минимум два человека вернули себе бывшую вот эту вот. Супер Эмми. Первый вернул вот этот Дэзи. И вы видели, чем закончилось, да? Чем заканчивается возвращение бывших? Вообще возвращение бывших это как я говорю, все равно, что жрать собственную блевочку. возвращать бывших Вот. Ну, казалось бы, фу! Но у Дэзи оказалось, это еще и крайне драматически просто-напросто опасно для жизни бен афлик Ник, герой бена аффлека возвращает бывшую исключительно под угрозой электрического стула там ему грозила смертная казнь его подозревали что он убил свою жену и только под угрозой смертной казни он решил ее таки вернуть и вы поняли тоже увидели что там получилось значит у махрова в прошлую субботу был киноклуб традиционно раз в две недели у него мужской киноклуб обсуждаются фильмы на нашу тему на тему моносферы и мне кажется этот фильм того стоил чтобы его разбирать потому что там поднимается вопрос не только возвращения бывших но еще и показывается темная сторона женской психики женского образа опять же по книге женщины которая написала и сценарий к фильму то есть казалось бы это не мужики наговаривают не там искали просто вам не повезло или еще что-то она говорит о себе и более того мне даже кажется что она немножко фантазирует на эту тему что было бы неплохо сделать вот и чтобы ничего за это не было Делаешь, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. И все, как с гусы не вода. Вот. Помню первый раз смотрел фильм, ну когда он вышел, там четырнадцатом году, не помню. Там интересный сюжет, он такой неспешный и немножко это подбешивает. И потом он так закручивается, закручивает, и оказывается раскрывается. Смотришь, так на таймере, так еще полфильма подождите так э, все вся развязка все раскрыты арты раскрыты она сама никто ее не убивал все нормально он не виноват она едет на машине и еще полфильма. интересно а что будет дальше вот это вот, что будет дальше вот это самое главное в фильме когда тебе интересно смотреть несмотря на то что он там неспешно развивается пенафлик это такой блин непонятный вот. Думаешь, так, так, так, а что ж там дальше будет? А дальше там ждут масса необычных поворотов сюжета. И вот эти повороты сюжета настолько необычны, что даже пропускаешь при первом просмотре провалы всю, э, в сценарии. При втором посмотрит третьем, видишь жуткие нестыковки. жуткие, допустим, одна из них это мотив. Зачем вот это? Вот это... Женщина подставляет своего мужа. И в конце у нее стикер там убить себя. Хочет убить себя. Ну, хочет убить себя, это ладно. Понятно. наскучила Наскучила ей жизнь. Ну, как бы из-за одного мужа можно поставить, да? Вот. Если что за мать его, зачем ты мужа поставляешь? Потому что он сидел на диване и играл в игрушки. Там в обсуждении у Махрова встал, выступил один из его подписчиков, что мол, мотив такой, он изменял ей со студенткой. Чувак. Она не знала, что он ей изменяет. Она видела, как он целует с ней, выходя из бара. Ну и что, ну, она ж не поймала их в постели. Зачем ты выступаешь адвокатом дьявола? Ты за кого? Почему ты моментально выбрал противоположную сторону вот мне всегда интересно бгм баба в голове казалось бы но ну не перепадет тебе вот от этой супер Эми. зачем ты на наезд почему ты сразу на ее стороне я вступился за бэна африка нету там измены слова целовался, целовался. это мы знаем мы кино смотрим что там у него студентка и он с снимут она не знала то есть нет мотива его подставлять такого рационального Вот. Ну и дальше там некоторые провалы. Но ну, дело не в том, а что там все так. Ну, когда я узнал, что тетя писала книгу и книгу исценарил, я подумал: ну, простим ей эти натяжки. Натяжки Бена Африка. На сову. На сову Супер Эми. Вот. И итог фильма какой? Ну, показано, что из себя представляет. Возвращение бывших. Раз. Показана темная сторона, которую ты не определишь никак. От слова совсем. Если ты не телепат, а телепатов нету. Понимаешь? От слова совсем. Там начало какое? Она обычная баба на вечеринке. Вот не подкатывает, как последний э, романтик. Начинает издеваться, обсуждая там других мужчин. Боевой ленизм. Агрессивно-пассивное поведение. Агрессивно-пассивное... Боевой эленизм, она впечатлена, и приятно, такой хоровод. Дальше романтика, и тут она его начинает ментально кастрировать. И говорит, ну ты, наверное, всем бабам так говоришь, нет, я с тобой никогда. Она, да, да, с таким подбородком, он вот это и закрывает, значит, а так, вот это изыгрывает, а так. То есть это ямочка на подбородке, типа, ну ты ж мачу, даже внешне видно, что бабутья полная, ты со всеми с ними так. Вот куда нет, только не с тобой никогда, короче, романтик. Она понимает, что это д ⁇ но ей это нравится. Это ее клиент. Это потом, мы понимаем. А так потом, после рассказа о двух ее бывших, особенно о первом, которого она подставила за ложное изнасилование. А так вот, вот представь, на вечеринке ты знакомишься с подобной Эмми. Ты тут вот глядя на нее, можешь сказать, что вот она подставила, одного подставила, другого вот этого Дези. она на коротком поводке там долго держала ну в принципе я так понимаю ему это нравилось то есть вот такой вот бен афлик клеит телочку э -э и даже в страшном сне себе не может представить чем это все может закончиться а там самое страшное это начинается после кровавой сцены осторожно спойлеры самое страшное там начинается описание описывание обычной жизни 90 процентов женатых мужчин, которые на коротком поводке у своих жен, манипулируемы детьми э, с помощью детей, и которые, значит, очень ответственные, как там Бен Ахлю в конце говорит, у меня ответственность перед ребенком, еще ребенка нет, он уже, он уже во, всю, во все лопатки ответственный, понимаешь? И закрывается от нее, ну, чтобы не полоснуло ночью ножиком на всякий случай закрывается. Жизнь с крокодилом в одной клетке вот то есть такой поучительный фильм если у тебя иллюзии есть у тебя нет знаний если ты думаешь что это вот фантазии писательницы М -м -м. ну да места там фантазии ну изощренный план вот закрученность, замороченность там многоходовочка да это книжная киношная лабуда но все остальное то тебе Любой женаты расскажет, что его не такуська, <смех> точно так же поступала и точно так же говорила. Вначале она говорила: мы не станем такие, мы не станем, мы не станем такими, как эти пары, где жене, жены дрессируют своих муж, мужей, как обезьян. А он ей поддакивает, да, а мужья с женами обращаются как автоинспекторами, пытаются их надуть и сбежать. А я вот эти два тезиса сопоставляю и говорю, слушай, так может не как с автоинспекторами, а как с дрессировщиками с женами поступают. То есть они видят, что они, жены их дрессируют как мартышек и не пытаются их надуть и сбежать из-за того, что с ними так поступают. Что идет, зачем? Давай определимся, а? А не будем вот так вот сыпать громкими звонкими фразами. Вот. И под конец она ему, он ей предъявляет, это не жизнь, что это за семья? Мы только под конец мы стали унижать и оскорблять друг друга. Она ему говорит, это и есть брак. Да-да, внезапно, да, ты даже не знала бы Это и есть брак, в котором муж, мужа оскорбляют, унижают, держат на коротком поводке <coughs> и шантажируют разводом и алиментами. Да. Как сестра ему говорила, помните, адвокат его там дрессирует, как надо правильно выступать по телевизору, кидает у него конфеты, рядом стоит сестра. И он там... Начинаешь что-то говорит, адвокат бросает, потом он, значит так: Я не любил ее, я не был достоин. Он так о, отлично! Она такая, да, да, вот изобрази идиота! Валенка, подкаблучника это же предназначение мужа. Понимаешь, вот это бабские проговорки. Женщина, автор. И книги, и фильмы. И там все эти тетки тоже проговариваются о темной стороне. Темной стороне, да, женской натуры. Не вот этой супер эми психопатки, да? Просто обычный ОЖП. Просто у них нет, допустим, отбитости, смелости, возможностей их этой Эмми. Их пока устраивает. А чего? Они могут добиться того же самого, что ИСУ, что это эми в конце. Ну, никого не убивая. Пока. Ну да, может по обтяне там случайно полоснуть своего дрожайшего. Ну, это же ну, условно ей дадут. Или сколько? Дадут ей три, отсидит полтора. Ну, или условно В общем вы знаете как все это происходит вон сколько там это ж как обозначит без всяких дневников она же написала целый дневник а там просто будут слова ее против мол защищалась почему вы зарядили своего мужа а он был насильник вот так он был насильник как сестра Хачатурян почему убили своего отца а чего он, он был плохой то есть фильм наш, сюжет необычный, провалы, в принципе, при первом просмотре не замечаешь. И надо смотреть с четким осознанием того, что это не частный случай этой Эмми и Ника. Это да, темная сторона. Вот с чем приходится иметь дело. Будьте любезны, наша тема. Телепатов нет, никак не определишь. Ну, допустим, можно сказать, там Сергей Махров отметил, что она единственный ребенок в семье. Единственный ребенок в семье растет эгоистом, допустим. Дети, которые одни в семье, они конфеты делят там своеобразно, больше да, кусок себе. вот То есть всегда видно в сообществе детей. Вот, допустим, ребенок, который живет в семье. Типа, вот она одна в семье. Но если, допустим, она не одна в семье, в семье а там в семерополавках никаких гарантий! но понятно, что если ты замутил с дамочкой, то одна в семье. Огромная вероятность того, да, что она будет как Эмми. Потом, что еще? Она манипулирует им, когда говорит: Не заставляй меня быть вот этой сукой, сейчас тебя отчитывать. Так не отчитывай! Понимаешь, она делает его виноватым в что сама сука, по отношению к, как сука. Ну, там вот на диване он сидит, играет в игрушки, она ему что-то предъявляет. Ну, и тогда, а, вот так, значит, да. Не заставляй меня быть такой плохой. Не заставляй. Ты виноват. Вот. Тоже наша тема, да. Но это известные манипуляции. Что дальше? А дальше в страшном сне этот ник не мог себе представить. Потом опять же, да, он стал расследовать ее прошлое расспрашиваю бывших после того как она исчезла и он нашел первого который обвинили в ложном изнасиловании да кто вот допустим встречая женщина и решая с ней так сказать связать свою судьбу на некто на какое-то время пока она годная да начнет расспрашивать бывших кто да блин это фантастика Во-первых, верят на слово то что она про них рассказывает, что это подонки мерзавцы бил пил изменял вот. Ты уже его ненавидишь. Ты ничего о нем не знаешь, только с ее слов. Но ну, уже ненавидишь. И, конечно, всерьез не будешь с ним встречаться, разговаривать и расспрашивать. А, кстати, если вдруг есть такая возможность, то неплохо бы было навести справочки. Но это уже задним числом там Ник расспрашивает и охеревает, на что она способна. Да, да, да. И тут она нашла вас, говорит он ему, этот первый. Первый-то. Вы видите, кого она подбирает, таких вот, как мы с вами. И когда я увидела по телевизору вас, я понял, так, очередной. А там как этот первый так и рассказывал, что она стала поглощать его жизнь, контролировать полностью. Ну, там все признаки газлайдинга и абьюза психопатической личности. И он говорит, я сдал назад. Она не простила ему. Что это ты сдал назад? Я уже в тебя вложилась. Какой назад? Получи, получи. Понимаешь? То есть тот просто сдал назад. Не захотел, чтобы жизнь ему полностью контролировали. Та-дам! Ешь ты, мечтатель.